друзья всем привет приветствую вас на канале уголок автолюбителя сегодня у нас очередной выпуск мы собираем автомобиль ford mustang eleanor gt 500 нам пришла посылочка и сегодня мы будем распаковывать ее вместе с вами также нам прислали папочку для журналов поэтому поскорее давайте распаковывать вот эту интересную коробку а вы оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал если вы до сих пор этого еще не сделали Итак, друзья, перед вами верхняя часть двигателя, головки ГБЦ, воздушный фильтр с инциалами Элеонор и два карбюратора. Еще в этой посылке водительское сиденье, часть передней левой подвески и потрясающий капот. Посмотрите, какой он классный. Итак, берем инструкцию и начинаем собирать решеточки в передний бампер. Перед тем, как начать сборку, хотел хотела вам показать поближе, как выглядит капот. Посмотрите, какие четкие линии. Все настолько круто сделано. Капот увесистый и очень качественный. Примерные масштабы будущего автомобиля уже прорисовываются. Следуя инструкции, начинаем собирать. Мы все заранее распаковали, чтобы нам удобнее было собирать. Кстати, напоминаю, если вы не смотрели первый выпуск про этот автомобиль, а он уже есть на нашем канале, то вы можете перейти по ссылочке в описании под этим видео, либо в профиле нашего канала. А у нас процесс сборки автомобиля в самом разгаре. И сегодня я хотела вам показать все более подробно, как происходит, потому как у многих остались ассоциации, что этот автомобиль собрать очень просто, что даже ребенок с этим справится. На самом деле это не так. Предыдущий выпуск по сборке у нас занял порядка двух часов, а этот около трех с половиной. В основном все трудности связаны с тем, что детали очень маленькие и так и норовят выскользнуть из рук. Даже представить себе страшно, как будет испорчено настроение, если вдруг что-то потеряется. А тем временем смотрите, как преобразился бампер. Как же идут ему эти фары. Далее мы решили собрать водительское сидение. Оно состоит из трех частей. Далее мы начали собирать подвеску. Она также состоит из нескольких частей, очень детализирована и похожа на настоящие запчасти. Обратите внимание на надписи, они помогут вам правильно состыковать детали. Вы только посмотрите, какой масштаб. Я лично ничего подобного в своей жизни еще не видела. Бывает вот так вот собираешь, собираешь и в конце, когда уже сдавать работу, ты понимаешь, что что-то пошло не так. Итак, ребята, подведем итоги сборки. Что хочется отметить по колесу. Здесь декоративный элемент, который непонятно как будет держаться, когда машина будет полностью собрана. Но он легко снимается и одевается. Сидение. Мне очень понравилось, что тактильно оно приятное, оно мягкое. Есть косяк, что хромовый элемент пришел нам отколотый. Ну ничего, мы подклеим его и оно у нас останется в таком состоянии. По бамперу, по именно по электронике есть косяки, неправильная промаркировка проводов, не как по инструкции, но ну, мы разобрались и, в принципе, решили эту проблему. По двигателю проблема в том а, состояла, в том, что мы неправильно собрали карбюратор, Обратите внимание на соосность. Сама по себе сборка нам очень понравилась, все настолько детализировано, очень интересно этим заниматься. Единственное то, что очень много косяков, и мы надеемся, что в дальнейшем Мос пересмотрит свое отношение и начнут присылать нам более качественные выпуски. Мы их с нетерпением будем ждать, а их еще впереди целых 60. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Если вам интересна данная рубрика, обязательно пишите об этом в комментариях. На этом все. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.